Саженцы сосны горной могут три года Сегодня обзор в нашем На нашем канале Ну, сосна горная растет кустарником Вы можете знать и видеть Если вы вобьете сосна горная Могус Вы прекрасно увидите Вот это трехлетние саженцы Сеенцы верные у нас тоже ее немного около в районе трех тысяч ссылка будет в описании на, на этот товар позицию ну в районе 10 сантиметров она как бы стелется да и красивая потом становится очень такая приятная смотреть на нее растет небольшая но растет довольно быстро сначала она медленно да, растет а потом начинает и очень быстро вырастает тоже уже по одной почке, но факт то что она пойдет хорошо это точно очень декоративная в одиночных посадках смотрится прекрасно на нашем сайте прошу соблюдать минимальную партию отправляется транспортной компания с дек и почтой также можно приехать самовывозом. Самовывозом по предварительному звонку, как я всегда говорю, выходные. Желательно. Что еще могу сказать? Корневая у нее тоже довольно-таки хорошая. Проблем с ней тоже не бывает. Она без воды вот у нас простояла где-то две недели. Жара была, дай бог ничего страшного с ней не случилось ну в том что дело она уже прижитая была и конечно два года она прожила и конечно же с ней ничего не случится даже не пожелтело ничего ну тут сиенцев много как бы вот, видите ну, она, она хорошо идет она вот здесь даже и в отводке уже есть у ней например вот видите такие отводки ну прекрасно дерево если сажать так в районе 3000 есть а там будем посмотреть сколько мы продадим тысячу наверно продадим тысячу 2000 тысячи себе оставим так что заказывайте на нашем сайте смотрите всего доброго